Приветствую всех подписчиков и моего канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом. Называется Бонус. Бонус Эо. Заработок на просмотре. Реклама. Значит, здесь статистика. Работает два дня. Пошли уже как бы и выплаты есть. Описание проекта. Это все читаем. Это букс. Он дает нам зарабатывать абсолютно без вложений. Здесь последние 10 пополнений. Последние 10 выплат. Так. Регистрация наипростейшая. Кликайте регистрация, кого заинтересует. Логин, имейл, пароль, кошелек, пайр. Разгадываете капчу. Кликайте зарегистрироваться. Вход по имейлу и паролю. Войти. Значит, здесь наша статистика. Я только зарегистрировался 7-11. Вот регистрация. Давайте пройдемся по вкладочкам. Ну вот это вот наш профиль. Здесь баланс для рекламы. Идет баланс на вывод. Далее идет серфинг. И здесь довольно-таки неплохой серфинг. Значит, по 20 секунд давайте просмотрим одну рекламку внизу идет таймер. Давайте обождем. И разгадаем капчу. Ну, Довольно-таки капча крупная такая. адекватно. Спасибо за посещение. Все. Зачет. Далее бонус. Значит, что здесь бонус? Он стоит 1 доллар. Читайте, это по желанию. Хотите, покупайте бонусы. Хотите, не покупайте. Здесь вся информация по этому бонусу. Далее. Реклама. Можно рекламить свои проекты. Значит, вы можете разместить в проекте баннерную рекламу. Ее увидит большая часть пользователей. Баннеры будут показываться в верхней части сайта на всех страницах в двух ротаторах. Стоимость размещения баннера 10 центов за 24 часа в сутки. Будет показываться реклама Средства списываются с баланса для рекламы. Вот этот верхний баланс. Значит сюда ссылку реферальную, сюда баннер 468 на 60 ссылочку. Их количество дней и к оплате 10 центов. Оплатить и все ваша реклама будет в работе. Так, рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Пополнить это для рекламы, ну и бонусы. Это по, по желанию. Вкладочка «Вывести». Минимальный вывод составляет 20 центов. Кошелек прописан уже по умолчанию. Когда будет что выводить, я проверю на вывод – и запишу видео по выводу. Также у них есть Telegram. Настройки. Здесь ничего такого нет. Только пароль изменить. Есть обменник. Можно заработанные средства менять на баланс рекламы. Вот, обменник позволяет перемещать денежные средства с баланса для выплат на баланс рекламы. Ну и вы, кто такой вот букс. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.